Высшая награда из высших наград – ненависть к себе. Это в центре внимания сегодняшнего ракурса. Что нужно, чтобы стать великим продавцом? Как минимум, вам нужно верить в продукт, который вы продаете. Две трети населения земного шара живет в странах, которые не осудили вторжение России в Украину. Только 33 страны ввели санкции против России, и только такое же число стран направляет Украине летальную помощь. Что же неудивительно, что ВВП Путина по прогнозам в следующем году будет выше нашего. Как это происходит? Немногие страны за пределами Европы действительно заботятся о том, что Байден говорит или делает об Украине. Они этого не делают. Вашингтон пост сегодня сообщает, что глобальный разрыв в связи с войной на Украине углубляется, а не сокращается. Мир далеко. Мы едины по вопросам, поднятым войной на Украине. Конфликт подвержен глубокому глобальному расколу и пределам влияния США на быстро меняющийся мир. Что же правда в том, что на протяжении десятилетий наши элиты продвигали политику, которая сделала Китай сильнее и сделала Китай богаче. И более влиятельной в мире. Та же политика сделала Америку слабее и менее влиятельной в мире. Главный торговый представитель Америки оценивает ситуацию, и проповедует ту же шляпу Пи, проповедует ту же шляпу превосходства белых. Линчевание это в чистом виде, линч это просто быть черным. Какие люди все еще хотят это делать, Джо? Я имею в виду, если бы только Америка могла подать на него в суд за клевету. Лейтенант Байдена за клевету. Лейтенант Байдена был бы назван кодовым защитником. Президент и вице-президент выдвинули амбициозную программу борьбы с систематическим расизмом. С такой поддержкой, какие иностранные лидеры не захотели бы последовать за нами. Вот уже более года администрация Байдена пытается сплотить весь мир, чтобы присоединиться к усилиям поведения санкций против России за его вторжения в Украину. Мы создали коалицию наций от Атлантики до Тихого океана. НАТО до Атлантики, Япония до Тихого океана, я имею в виду по всему миру. Приказы. Что же эти факты разрушительны? С момента вторжения наш союзник Индия позволила своей торговле вырасти на 400% и 9 странам Африки в том числе. The Biden people are going to say, Ближний Восток посетил российское внешнеполитическое ведомство, когда они все это говорили и делали. Что, по их мнению, должно было произойти? Вы наносите ужасный ущерб самой сильной экономике в мире. Мир, где эта идиотская торговая политика и ультраправые христианские националисты сравнивают родителей с домашними террористами. Вы продолжаете повторять чуже то, что демократия находится под угрозой, и вы ожидаете, что мир так и Поступит. Вы собираетесь сплотить нас и сказать «Да, давайте последуем за этими парнями в еще одну войну». Они не видят глобального конфликта или путей, предлагаемых Западом. И есть Южная Африка. Мы их крупнейшие инвесторы. И можно подумать, что Южная Африка на нашей стороне в Украине, не так ли? Ну, после того, как изначально они заявили о своем нейтралитете в войне, в настоящее время они проводят военные учения как с Россией, так и с Китаем. Это после того, как администрация Байдена направила предупреждение Южной Африке. После того, как мы заподозрили одну из их компаний в поставках боеприпасов в Россию. Министр обороны ЮАР не потрудился ответить на наши предупреждение. Что это говорит о Байдене? Администрация говорит, что они не могут перезвонить на свои телефонные звонки. Теперь используя любимое словечко Байдена, посмотрите, в негодовании по отношению к Америке нет ничего нового. Что нового так, это то, что теперь у нас есть Белый дом, который тоже негодует на Америку. Когда у США сильная экономика, мощная армия и гордый первый президент Америки. Остальной мир вынужден обращать внимание, нравимся мы им или нет.